Вы все видели, уже завтра я на Кавказе, чтобы в прямом эфире на одной очень клевой тачке спуститься с очень крутой вершины. Всем хейтерам сдохнуть, всем нормальным, пис! Егор, сопровождающий, да? Александр. Вы снимаете, что хотите, а я всегда за кадром. Условия свои засунуть всех в зад, ты меня понял? Ты вообще понимаешь, кто я? Я звезда! Я стою на мини, на реальном мини. Это не шутки, слушай, звони вам МЧС! Ты что делаешь? Уважаемый интернет, я снимаю. Все, смирись. Такого количества контрактов и денег у тебя еще никогда не было. Делать надо что-то. Ты стоишь на мини, как сто используешь. Зарабатывай бабки. Ты сходу в топы выйдешь. Топы что, важнее жизни? Топы и есть жизнь, но без топов, без хайпа это не жизнь. О, остановись. это человеческая жизнь. Чем больше жертв, тем больше успех. Ты этого хочешь? Все хотят, подписчики, люди все. А если взорвешься, сядь. я твоей дочке на операцию сразу деньги перечислю. Привет, пап. Вы перестали, Людмила. У вас человеческая жизнь одними лайками меряется. Сойди с меня. Помогите! Тебе тут куча лайков набросали за твои лайки.